Папа, Аяна, простите меня, я обещал отомстить за вас, но не довел дело до конца. Сам погряз в этой крови и стал, как они. Но я обязательно доведу дело до конца. Я обязательно отомщу за забуду. Я люблю вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну какой-то. Не шалели хоть. Где моя принцесса? А я на? Папа! Мама, Мама, папа! Пошли, одевайте! А вы куда на ночь глядя? Нормально сейчас за нами на память Ну вы подождите вот здесь, пусть зайдет. да, наверное. Mm -hmm. Я кушать хочу. Mm -hmm. э -э -э, я же вас кормила, сам не ел. А чего ты не ел? Наверное, тебя ждал. Иди покорми. Хорошо, пойдем за. А ты покушала? Да. Подождите его здесь. Да, конечно. так быстро приехал. Пошли. Я открою их. Не Сиди тихо. Я тебя умоляю. Тихо! На колени в бабки! Да что творите, ребят? Где деньги? Где? Берите все стандарты. Семью мою не трогайте. Пошел! Да что? что, что делаем? Ну все, пацаны, сваливаем. Надо убить их. Зачем? Они все равно не видели наших лиц. А теперь видели? Ребята, моли, Ребят, прошу, пожалуйста, семью моей не трогайте. А? Пожалуйста, ребят. Meu крепкий орешек. Он всегда убивает бандитов. Двое таки кино. Ого, какой большой танк. Дети, собирайтесь быстрее. Ваш папа едет. Быстрее, быстрее. Мам, может, мы останемся у дяди Олеговика? Завтра же выходной. Дети, вы будете мешать. Конечно, деться стрелка. Пусть остается. Спасибо. Ура! Ура! Будь хорошим. Элина, Элина, ну давай, пожалуйста. Держись. Ага. спать. Тогда скажите нам историю. сторону. Пожалуйста. Историю? Ну, какую историю, Геннадьевич? Ну, какому же одни все такие страшные, истории. Пожалуйста. Все, ложитесь. Расскажу. Фикс вами. Только давайте сразу договоримся. Через пять минут засыпаете. Хорошо? Mm -hmm. История. Ты еще чаю да нет все, спасибо сакен где на работе да новый проект смерла <звук> практически не отдыхает <звук> слушай сестренка вам может это нужно охрану нанять <звук> ну, сейчас время такое алибег сакен на износ работает не бывает. А Обусловленное знаешь, людям глаза мозолят. Ну, Оливекс тоже скажешь. Давай лучше эти чайные. Нет, нет, все, напоила мне, все, спасибо. Ну, ты же ничего не ел практически. Что-то аппетита нет. Спасибо, пойду я. Хорошо, пойдем проведу. Понял, Нурик. Давай, Сейчас буду. Сейчас буду. Здорово. Где Нурман Батайзин сидит? Давай, Алибек. А, да. Минуточку. Нурлан Серикевич, к а вам тут пришли. Ага. Он сейчас подойдет. О, Алибек, приветствую. Ходил. Присаживайся, Алибек. Посадись, садись. Еще раз применимые соболезнования, тяжелая утрата. Может, выпьешь? Да, нет, спасибо. В общем, ситуация по мальчику. Он сейчас в шоковом состоянии. Может быть замкнут, закрыт. Ты поосторожнее с ним. Да, и суд признал тебя прямым опекуном, так как ты являешься родственником по линии Алуа. Присматривай за ним. Я понял. Ахмед понял. Что ли тебе, Мерланчик, чем будем заниматься? Месяцок в школу не будешь ходить, нужно подумать, чем тебя занять. Такой хмурый, как тучка. Давай сделаем так: сейчас ко мне на работу заедем, потом пойдем, поедим мороженое. Согласен? Тучка. Помочь? Да, я что-то не могу разобраться. А, спасибо. Первый раз здесь? Да, вот решила начать заниматься спортом. Ну и как, нравится? Довольно мило, неплохо. А вы здесь работаете? Не совсем. Кстати, меня Тамерлан зовут. А меня Дана. Очень приятно, Дана. Эй, стучка. Да, дядька. Ты что, сточкуешь? Все-все, иду, дядька. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, нет пока. Иду, иду, дядька. Иду, Пошли. иду. А почему Туча? В детстве любил много мультфильмов про Тучу смотреть. Про Винитыха, что ли? Пошли. Иду, иду. Кстати, у тебя есть инстаграм? Есть. А зачем тебе? Подпишусь на тебя. Ну, захочешь, найдешь. Обязательно найду и подпишусь. Пока. Пока, Туча. Иду, дядька. Туча. Здесь что ли? Иду и дождь. Поможет. Ему несколько вопросов. Что вы планируете делать, Галь? выйти на него хорошо только туча глупости не наделай не переживай я все продумал жди Налито. О, красавчик, братан. Ну-ка, еще раз. Ай, бывает, бывает. Давай выпьем, братан. Поехали. Ладно. Слушай, братан. Мы уже сутки бухаем. Я отскочу по делам? Пару вопросов надо решать что жо? Да не. Наслаждайся. Свободой. Сейчас пацаны подтянутся. А! Подожди. Давай. Ни в чем сегодня не отказывай. Вот. Если что, я на связи. Ты красавчик. Вам люкс, полулюкс, люкс сейчас. Пожалуйста, ваш номер 44. Спасибо, приятного вечера. А там выпить, что есть? Да, конечно. Кто? Это администрация. Чего надо? Ваша платежка не прошла. Не понял. <свеч> Туча, привет. Дана, привет. Ну как, успехи? Нашел? Нашел. Ну кто-то рвался вообще-то найти мой инстаграм? Ах, да, нашел. Ты что-то тормозишь, на сегодня, не обедал, видимо. Пойдем покушаем. Полу будешь? Туча, пошли покушаем. Пошли, давай. Пойдем. Зеленый еще. Когда не забуду то, что ты сделал. Че за свободу? Нас ждет другая жизнь за свободу. Прохлеб что не забыл? Да. Девушки, Давай к нам. Ой, давай. Пока сейчас я расскажу. Извините, мы закрыты на ремонтные работы. Что делать? Сходите в женский. Извините, мы закрыты на ремонт работы. Зачем мне лечить там? Хорошо, проходите. Сейчас в с первого периода. Мара, братан! Суки! Чего стоялись? Заводи машину! Выславший общественный резонанс из-за освобождения по УДО Марат Кореев погиб сегодня в одном из столичных ресторанов. Мы находимся на месте событий готовы поговорить с очевидцем, который находился в здании в момент взрыва. Сергей Куданович, скажите, как все было? Ну, я зашел в туалет, а там технические работы какие-то проводились. Какие Хорошо, что я работы. А Там сан сантехник работал. Как он выглядит? Ну, я не разглядел, но он в кепке был такой. В кепке на все лицо, я плохо не видел даже. Криминальные распорки или совпадения. Что происходит на самом деле? Расскажет капитан полиции Олжас Шалипов. Мы не сразу не жал убийства, так как для начала надо сделать расследование. А что вы скажете на то, что жертвы двух недавних убийств были замечены вместе с момента освобождения из зала Судакалиева? Да. Да, я тебе говорю. Ой. Вот такие пироги. Я же тебе говорю, это все неспроста. На нас кто-то начал охоту. Слушай, Баке, ты пробей все, что можно, а я пацанов страхану. Сейчас, подожди. У меня вторая линия. Алло. Да. Ты Ерик? Да, кто это? Я твоя карма. Чего? Я тот, кто завалил твоих друзей, Осетый а и Марата. Слушай, ты долбоеб. Я ж тебе голыми руками порву! Слушай сюда. В три часа я тебя буду ждать на пустыре. Хочешь разговор будет разговор. Алло, слушай. Алло! Ну, вот, сука! Поехали! Я все понял. Я порешаю этот вопрос. Все, братан. Мы подъезжаем на разговор. Привет. Да, привет. Дуча, мы сегодня встретимся? Хорошо, где его сколько? Давай в пять. Можно у спортзала. Как получится? Я буду. что ты там сиди. Ползи сюда. 100. Извини. Ладно, все в порядке. Пошли шопиться. Шопиться? Ну да, договаривались. Нет? Пойдем? Вот здесь я живу, 33 третий этаж, 26 -я квартира, я, я не знаю, зачем я тебе это говорю. В общем, спасибо, что сдержал слово. Да, пора. Да. Пока, да. Пока, точка. Боровые. Есть ли? Штука, поехали. Поехали. Ты на них внимания не обращай. Ергым Жирген А Ельтер не Какой казино, брат, посоветуешь? Что, игрок, что ли? Начинающий. Не похож? Да нет, почему? Похож. Все вы одинаково одеваетесь. Веттерн джауб. Да тут ну. много их. Они же все рядом здесь. Где повезет, короче. Главное, халтан дахшан боза по Как насчет Хакасана? А это закрытое казино. Чисто для своих. В смысле? Ну, в смысле. Только по специальному приглашению. Так что, в гостиницу или в казино? Да не, пока в гостинице, брат, не оставь, а там разберемся. Все хорошо, понял. Мага Беков, вы что, кстати, надолго здесь? Да, есть пара дел братство. Как решим, поедем. Ну, уезжать не торопитесь. Как время будет, наберите, а он дома, пишет пармах, приготовлю. Добро. Хаза тема. Хаза, маза, как любить. вас покинуть. Прошу, продолжайте без меня. Закипу, что за кипишь у тебя бывает? Все нормально, да. родной. Это да не стесняйся, говори. Может не чужие люди задумывают. Ренат, Росан, скажи. Сейчас я в миг проблем решу. От души, пацаны. Вы мои гости. Кайфуйте, наслаждайтесь. Полина, пригнитесь за нашими гостями. Пусть они себе ничего не отказывают. Хорошо, Ренатка. он туда побежал. Одного заметили на западе, ближе к озеру. Всего одного? Да. Оба за ним. Мы за вами. <звы> <звы> Стоишь. Давай вперед! Кажется, пора принимать меры. Мои люди вычислили его. Скажи отцу, нам нужно сегодня же встретиться. Что-нибудь бюджет, еще? Да. Видно, что Будем сами действовать. Друзья, Ахметова, Осет Акимов, Калиев, Эрик Искатов. С течение обстоятельств и закономерность узнаете позже в следующих выпусках новостей. Это примерная информация. Айда, сделай это лично для меня. Сделай все потихо. Что случилось? Да нормально все, с мотоцикла упал. Есть попить. Да конечно. Держи. Может я скорую вызову? Нет, не стоит. Я там ограждение сломал, думаю будут проблемы. Давай тебе хотя бы рану обработаю. Спасибо. В Боровом, в был убит... Тихо, это всего лишь царапина. Это а, Калиев... да что ж происходит, а? обстоятельств... Невозможно и... просто так выйти на улицу. Давай я принесу тебе полотенце, ты примешь душ. Я так понимаю, мы его здесь будем ждать, и президент так и не вышел на связь. Спасибо. Все объясню. Не двигайся. Я прошу. Я тебе сейчас все объясню. Тимурлана, убери. Нет, нет. Я должен был ему вступить, понимаешь? Убери. Тимурлана, Услушай меня. Я тебя прошу, выслушай. Я тебе сейчас все расскажу. Прошу тебя. Ну что, Кайрат? Мне нужен положительный ответ. Свою позицию я изложу так. Мне наплевать, ты и твоя семья или он и его семья. Такова цена отказа. Я с ним поговорю, он. Он человек разумный. Я тебе верю, Кайрат. Надеюсь, и ты мне веришь. Поехали. Самолет, Олег. Олег, мы Только собирался зайдти. Самолет. Ой, ордах. Самолет, самолет. Олег, мы сориентируемся. Ну, зайдем, поговорим. А, давай. Мам, можно немножко поиграть а тогда? садок? хорошо, переоденься. Привет. Привет. Пойдем. мы сориентируемся. а пойдем на задний двор поиграем? Пошли. Слушайте, у меня есть хорошее предложение. Давайте вечерком встретимся с семьями. Сядем, обсудим. Да, почему бы и нет. Как дела? Нормально, сам как. Ой, это надо у Алии узнать, сможет ли она вечером с детьми посидеть. Звон достаточно. Сейчас. Сейчас, если договориться, без проблем. Привет. Здравствуйте. Слушай, ты не можешь вечером посидеть здесь с ней? Сегодня я не смогу, Алла Татья. Мне самому не с кем ратишку оставить. А приведи его с собой, пусть с детьми поиграет. Вы думаете? Конечно. Он же ровесник Тимурлана. Хорошо, мы тогда приедем к вам. О, хорошо, буду ждать. Придет, получится у нас. Все, до вечера. До встречи, Харьки. До, до вечера. Ну что ж, хорошо сиди, Махарька. Да. Предлагаю выпить за наших прекрасных дам. Mm. Ведь именно они создают уют в наших домах и воспитывают наших детей. Ух uh ты. -huh. Что скажешь? Да, конечно, согласен. Стоя. Конечно. Ещё по Предлагаю покурить. Да, курить здесь? Да я хотел свежим воздухом подышать и поговорить еще. Без проблем. Ну, а вы, дамы, пока посекретничайте. С вашего позволения. Сейчас придем. Что у тебя там, Харике, рассказывает? Короче, это очень серьезно люди хотят инвестировать в наш бизнес. Хотел узнать твое мнение, как думаешь? Харике, если на нас выходит с таким предложением, говорит это о чем? Что наш бизнес развивается. Мы идем в правильном направлении. Давай продадим часть. Это же хорошее вложение, Харике, ты меня неправильно понял. Пусть пока мы не миллионеры, но мы идем к этому. Сегодня у нас есть где жить. Есть хлеб, масло, мясо на столах. Мы с тобой с детства шли к этому. Мечтали об этом, Харике? Короче, я понял твою позицию. Это звучит громко, но я хочу тебе сказать очень мудрую вещь. Тише, едешь, дальше будешь. Ну, я тебя понял. Все, пойдем, по когда чуть чего-то холодно. Сейчас я докурю, приду. Ты долго не задерживайся? Эх, саки, саки, саки. Оставил ты мне, конечно, в положение. Согласен. Вот так вот ты могла. Теперь ты знаешь все. Где 6,7? Ты что? Где 6,7, я тебя спрашиваю? Сейчас выводят преступника, убившего десятки вооруженных охранников и устроившего хаос и разгром в особняке Марлена Хайрулина. Связано ли это происшествие с другими преступлениями, произошедшими на прошлой и этой неделе, узнаем очень скоро. прости.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 Я обязательно том сейчас за вас. Потому что я люблю вас. Люблю вас. Братишка, ты что такой хмурый? Подтягивайся, почиферим стос и покатай. Закрыли. Да были причины. У каждого из нас здесь свои причины. <свят> Тусуй. Шестерок не хватает. <свят> Ты чё? <че? свят> Шестерки не канают.